Здравствуйте, друзья! Перед вами две карты мира – это страны, которые голосовали против осуждения фашизма или воздержались при голосовании и те, кто ввел против нас санкции. Думаю, что после этого можно до упада твердить, что на Украине нет фашизма и Киевский режим ну, Запад поддерживает исключительно из любви к габригенам При этом вынужден с горечью констатировать, что и сегодня среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи, в связи с чем появляется все больше вопросов к власти. Ну, к примеру, Урган подал в Израиле документы на воссоединение семей, что позволяет ему быстро получить местный патчпорт. И вернулся в Россию для того, чтобы продать свою недвижимость в Москва-Сити и Подмосковных Горках. Мне интересно, после этого господин Песков по-прежнему будет ставить его в пример как настоящего патриота или все-таки подождет, пока Ургант получит паспорт Израиль, начнет оттуда э, говорить приблизительно то же самое, что и Моргенштерн. Кстати, если уж заговорили о Моргенштерне, то возникает вопрос к Следственному комитету. Там э, вообще-то соблаговолят принять какое-то решение по этому типу, чьи матерные материалы в поддержку киевского режима и оскорбления наших военных порядком уже достали. До следственные проверки по нему, по личному поручению бастырки тянутся с осени. Ну, вроде бы как уже пора дать какой-то нагаро результат. И о других новостях. С 24 февраля, по словам Борреля, Евросоюз перечислил за газ России 36 миллиардов евро. При этом ну, что в 35 раз больше, чем помощь, оказанная киевскому режиму. Зеленский обижается. У меня снова вопрос к властям. А сколько мы перечислили киевскому режиму за транзит нашего газа в Евросоюз? И еще один патриот России, Ройзман, прибыл в суд в Екатеринбурге, увешанной американской символикой. Так вот проверяют на вшивость. Кстати, Люсенька Арестович, подполковник, которая рассказал, что Зеленский предпочел обмануть граждан, чтобы не позволить людям массово сбежать из от войны. Цитата, 12-13 миллионов беженцев покинули бы левый берег Днепра, сказал он. И это вот дальше не важно, что он объясняет это тем, что вот эти бежавшие люди сблокировали бы движение военных колонн войск киевского режима, которые выдвигались навстречу противнику, потому что мы бы прекрасно видели, что никакие войска никуда не выдвигались. Во-первых, они все были, и никто никуда не пошел, ни на Донбас, ни на Черниговскую, Сумскую область, и тем более не на север Киевщины. Поэтому не надо рассказывать сказки. По сути, эти 12-13 миллионов человек оставили в качестве заложников в больших городах, прикрываясь ими как живым счетом. А дальше можно рассказывать все, что угодно. Ну, а рубль окончательно слетел с катушек и сегодня торговался по 74, сейчас там 75 с копейками. Мало того, Международные резервы России за прошедшую неделю увеличились более чем на 2 миллиарда и составили к 1 апреля 606,5 миллиардов долларов. Теперь я жду доклада паркетного полковника о том, как в результате его многолетних и упорных боев Центробанк наконец-то перешел под юрисдикцию России. Ну а между тем Британия рассматривает возможность поставок к киевскому режиму брони автомобилей «Мастиф и Шакал». Кстати, о той же некогда Великой Британии. Там неизвестные украли с военно-морской базы топливо на сумму 326 тысяч долларов, предназначавшаяся для десантного корабля «Бурвок». Я так понимаю, что Петров и Баширов там заправляли свои авто перед путешествием по Евросоюзу. Ну а в Латвии школьников вынуждают заполнять так называемые анкеты лояльности. Они отвечают на вопросы, как относятся к киевскому режиму, что к происходящему на Украине, о роли России ну и так далее. И еще в тему дефрагментации Москвы. Англосаксы когда-то помогали ленд даже коммунисту Сталина ради достижения победы над фашизмом и рисовали на танках букву Викторе. Теперь такие э, танки с такой же символикой снова борются с остатками фашизма и новыми проявлениями фашизма на территории бывшей Украины. А вот англосаксы предпочитают мать почему-то при этом полку АЗОВ, а знаки ЗТВ и все прочую символику, используемую нашим военными, запрещают. А вот в эфире телекомпании «Громадский» с переводом на «Польский» появились новые перлы. Донбасс – это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. Есть категория людей, которых нужно просто убить. Я так понимаю, никакой реакции на это не будет. И очень неохотно но на преступления киевского режима так или иначе реагирует зарубежная пресса. Правда, не все и мельком. Ну, а Евродепутат от Ирландии Клэр Дэйли заявила «Ваше притворное сочувствие Украине звучит пусто, меня тошнит от этого, если быть честной» и да, ирландцы действительно помнят, что означает фраза «Улыбка англичанина». Но ну, а вот этот вояка из Азова выступал перед греческими парламентариями. Так что там разгорелся нешуточный скандал, греки смотрят на это шоу и не совсем понимают, как вот э, тип с такой одухотворенной мордой лица э, говорил про каких-то орков. Ну и еще раз о Западе. Швейцария заблокировала вклады российских банков в иностранной валюте на общую сумму 8 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Госдепартаменте экономики этой страны. При этом во Вторую мировую это же сама Швейцария совершенно спокойно обслуживала гитлеровскую Германию. Ну и еще раз о минах. Цитата. Гаахская конвенция 1907 года гласит, что подобное минирование является военным преступлением. Если НАТО хочет принять какие-либо меры, они должны быть приняты против совершающей военные преступления Украины, заявил экс-начальник штаба ВМС Турции, автор действующей национальной морской доктрины «Голубая контрадмирал Джихад Яйджи в эфире канала Хаббер Турк. Ну а в Мукачево, тем временем, снесли памятник Борельев Пушкина в рамках борьбы с русским наследием. При этом сбили еще и мемориальную табличку в его честь. Инсайт из офиса Зеленского. Привожу его потому, что и без этого инсайда все достаточно очевидно. Украина в экономическом смысле превратилась в пациента на искусственном дыхании, а реальные меры по спасению не предпринимаются. Потерю экспорта Запад не восполняет и не собирается. Ну, порядка 65 миллиардов. А пока войска ДНР полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое. Помимо этого, Народная милиция Луганска взяла опорный пункт вооруженных сил киевского режима в окрестностях поселка ново ташковская А это открывает путь на два последних крупных города, которые контролируются киевским режимом в ЛНР – Лисичанск и Северодонецк. Ну и следственный комитет сообщает о том, что два при стрельбе Белгородской области 29 марта пострадали 8 гражданских лиц граждан России. Это, к примеру, о том, что заявлялось о том, что мэром там щебетонского района о том, что никому ничего не угрожает, все в порядке, не в порядке. И глава Николаевской области Ким прокололся в очередной раз. В детстве мы играли и все хотели быть русскими военными, а не немцами, а теперь наоборот. Ну, ценное признание, мы и так бы что-то знали. Да, и компания pepsi Cola не будет уходить с российского рынка. Вместо этого заменит старые бренды. То есть вместо Pepsi, Merinda и Seven Up появятся New Cola, Limonade, Fruits и квас «Русский дар». Ничего личного, просто бизнес. Ну и последнее. Немцы в трансе пишут, звонят, присылают фотографии и просят спросить. Дядя Вова, что это было? Вот спрашиваю, а заодно прошу что-то там подрегулировать, потому что даже в Крыму очень холодно. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.